Ты чё творишь, Шапырёныш? Поднял, Шнырь. Поднял, говорю. Поднял, поднял, говоришь, Снейр. Я не буду. Все слышали, что Снейр сказал. Залупа на нас, кидай. Чешкаремин нас заделать решил. Значит так, будешь драть руками до утра, а не успеешь, мы тебя всем баракам. А ты на голову руку поднял, пока? Чего, парня? Да Власть почуял? Не ты мне погоны ставил, чтобы с сдержать. Я оставил. <смех> а что? А кто же мне за этот обмылый хоть слово скажет? Без веселья еще ждет. дачку пришла, а ты все забрал. Не я. Он сам так и решил. <смех> все слышали? Шнырен. Я его жизни учу. А стоит учить. Ты через год откинешься. Тебя и тебя по ждать будет. Не лай, Меня все там будут ждать. Вышел, украл, сел. А семья, дом. Не семья, без мазы. Так кто кого учится жизни? А? а? тебе до него какой интерес? может? ты. Ты кивачку метишь. Ты что, не понял? Я же за такие слова спросить могу. Не лечь, мои дела. Дела не твои. Ты смотрящий. А дела у нас здесь общие.